Каждый день в CSGO приходят новые игроки. И не каждый понимает, что есть бесплатная версия КСК и платная, которая называется Prime. Но в чем же их отличие? Почему я за что-то должен платить 15 долларов, а за что-то вообще ничего? В чем прикол? Но оказывается прикол есть. И об этом приколе мы сегодня поговорим в этом ролике. Я провел эксперимент, сыграл 10 каток на Прайме и 10 каток на Non Прайме, и мы сегодня получим цифру, какое количество каток было с читами. Я вам скажу так, я был правда удивлен. Не скажу именно в каком режиме. Но вы это увидите. Я не хочу спойлерить, поэтому сыграем в такую игру. Напишите в комментариях ваше предположение, сколько каток из 10 на Прайме было с игроками с читом. Не забудьте поставить лайк под этим роликом и подписаться на канал, если вы еще этого не сделали. Это важно для этого канала. Сейчас мы испытываем не лучшее время. Но ну, а также прямо сейчас мы разыгрываем лайк подписку на 2 дня на Сайбершоке просто... За подписку на Телеграм У вас на экране бот, но ну, а также в описании ссылочка Вы можете к нему зайти, спросить его два вопроса И он вам все подскажет Спешите, пока это возможно Ну а сейчас мы приступаем и начнем с Non-Prime Ну что ж, пришло время, давайте создавать бесплатный аккаунт Худшее, что можно сделать Светофор. раз-два Шикарно. Имя аккаунта. Free CSGO аккаунт. Давайте 17. Новый аккаунт создан. Рик, а почему я в бане? Ладно, запускаем CS, ставим конфиг и начинаем играть. Давайте представим. Я сейчас абсолютно новый игрок в CSGO. И вот, что я вижу впервые в своей жизни. Все, что мы видим, когда запускаем CSGO, это ужасную громкую игру. Так уже лучше. Отсутствующее звание, кнопка Buy Prime. Но чтобы играть в матчмекинг, нужно... Десматч играть. Давайте обычно пойдем Но перед этим надо приписать конфиг К примеру, я нахожусь не дома, но конфиг у меня остался на своем компьютере Я захожу в интернет-браузер, ввожу cybershock.net И просто скачиваю свой конфиг, потому что я его загрузил Можно скопировать отдельно прицел Можно скопировать отдельно view модель Можно скачать только конфиг Вы можете сделать ровно такой же у себя на аккаунте Чтобы никогда не потерять свой конфиг Так, ну вот это уже другое дело Ну а сейчас мы должны играть в этот гребаный Dust2 Пинг 104. <сёк> Это кайф. При мне чел заспамился. Двем говну. Пожалуйста, хоть 30%. Я надеюсь, мне дадут хоть 30%. И внимание. 40? Почему так много? <сёк> так, ну что ж, второй десматч и у нас 70%. Нужен еще один десматч. Давайте, о, кайф, кайф, кайф, кайф, кайф. Ну что ж, давайте запускать все карты подряд, что выпадет то упадет. Но ну, кроме вот этого гена. эй привет. Hey, привет, ребятки. Привет. А, а что с тобой, оранжевый бабочка? У тебя FPS слабо. А точно, сейчас. Что сейчас? Все, все. Что? Да, это просто? FPS. Что? Ну. Высокий слишком. Так. Джангл, джангл. А че ты лагал-то, скажи честно? Короче, у нее, видимо, чит был включен. Ну, слушайте, смотрите, сейчас человек с коннектора стрелял и попадал по мне очень хорошо То есть я как новенький игрок, я просто в говне, я не, я не смогу ничего сделать А ты почему мог? А у меня это лаг. Uh, это чит? Да нет Ну, это в чите есть, у меня тоже такая штука Что за чит? нафиг, сижу А у тебя что? Если что, он назвал название чита. Я могу засчитывать то, что здесь уже есть один читер. Он реально взял. Э, да, это щит. И банихоп. Господи, первая катка. У нас уже есть. Приколист. Зачем ты сейчас читеришь? Прайма нету. И в итоге? Потому что хочешь по нет? Тогда, конечно. Все, я тебя услышал. Можно я его иду с катки, пожалуйста? Да, давай. Кекнешь, кекнешь меня. Так, ну что ж. Первая катка у нас есть. Чел очень был адекватный. Зачем ты играет с щитами по ночам утра. Не знаю. А. а. нихуя себе прикол. Я понял. Хорошо. Ой. А, еще прикольно. Как же прекрасно, как же прекрасно. Ой, он сам это... Мальчик, у тебя чит есть? Ну, только с читами, блядь, на перевез Чел, кру. А какой у тебя читер? Ну, крутилки нету, но сопротивляться немного можно этим читам. А почему а, ты по читеришь? Ну, потому что, нахуй, я тут захожу, блядь, тут три человека с читами, такого команды. Ну я-то не читир, но если я читера нахожу, то я тоже по-другому атаки без читал немного. Отлично. Блядь. Получается. Сейчас... месть. Месть. И справедливость. Я, справедливость. Можно сказать так. Спасибо большое. Читер, адекватные челики. Идем дальше. Пока у нас статистика очень грустная. Две катки. И как минимум, есть в каждой по читеру. Шорт, шорт, шорт. Yeah, Ладно. Ух, я как читер играю. Yeah. Это странная катка, непонятно вообще, что происходит. Это 4, но у них нет читов, наших вроде нет. У вас есть Нет, только со скинчей, сейчас катаюсь Так, ну, у нас есть одна победа Это абсолютно кайф Всем привет! Подписчики и подписчицы, с вами снова я, Демон и Андроид. Ребят, смотрите, что произошло Мы сейчас играем с читером в команде Я считаю, что мы можем по факту Назвать, что эта игра с читером и засчитайте его, как в катку с читеров Слушай, а ты когда-нибудь подрубал, когда против тебя не было читеров? Нет, если там будет читер, то я включу а, Если мы будем просто проигрывать без, без читеров, то нет Так, мне интересно, что делает этот Адольф Потому что попадает только в голову 90% хэдшотов Но это чит, ладно, это чит У нас два читера в команде Два читера в команде Ой, ужасная статистика, просто ужасная так, моя ставка, что читер у нас будет э, Зуб Лаура, И у нас будет вот этот читер. А. А. Я, кстати, я попал, кстати. Я попал в точку. Это он. Да. Очередная катка и опять читер. Я верил, что здесь никого нет. Так, у нас следующая катка. Я предполагаю, что вот это будет чит. И... Чит будет еще вот этот. А. Супериор. Супериор у нас читер. Я убил читер. В смысле ничего чел? А, у, у нас тоже читер, смотри. Манки. Да, у нас... у нас оранжевый читер. Можешь, пожалуйста, на меня кикнуть я очень хорошо. <сосы> я не знаю, как это работает, но меня реально кикают. И меня не банят за это. Должно быть оповещение, что вас слишком часто кикают Странно А спонсор этого ролика сайт CSFL Где прямо сейчас активен Battle Pass Да, на сайте Вы можете выиграть 5 краш игр подряд И получить за это приз Написать в чате хорошего дня И получить за это очки В общем, там на каждое событие есть свой приз. Выполняете миссии, вы получаете бесплатные кейсы, бесплатные скины, бесплатные промокоды. Все это в этой вкладке Battle Pass. Но ну, а также на сайте есть Crash, Колесо и Джекпот. Ну а тем более с моим промокодом, который активен прямо сейчас, вы получите бонус к пополнению. Ссылка на Cut's Fail будет в закрепленном комментарии этого ролика. Слайд, у, тебя у него банихоп ребят банихоп смотри у него банихоп да это банихоп ну у него очевидно банихоп это щит это еще один щит это реальный щит меня опять кикнули я не знаю как это работает правда но это очередная катка где человек есть с ПО запрещенным Хэллоу Тима, хэллоу, хэллоу Тима. Пожалуйста, я могу расслабиться, Ты русский, блядь. А, привет. О, привет. Я ему 7 дал, иди беги. Очень хорошая наводка. Хуёвая наводка. Не, нормально. Я же хватил тебя только что за штоки <laughs> Ладно, это шикарная была катка Читеров не было Круто. Ладно, А я теперь спать, потому что 6.35 uh, Hello Hello, guys Hello Так, начало у нас Не особо дружелюбное hello. Моя команда максимально молчит. Она не хочет общаться, не хочет даже писать инфу в чат. Вот туда-то... -да. О. Там вышел парень. Что за дерьмо. 4 в 3 игра. 4 в 2 игра. <свят> Блин, какой же говно Какой же гов... <свят> Это худшая игра. Зачем с такой времени я потратил? Но зато она была без чизера. А возможно была, но они вышли. Игра была 4 в 2. Оу, давай. Оу, оу, оу. Нормально я даю. Тут боты играют. Это не чит это прям баты баты вот это настоящие игроки которые не играли в кс я им планирую сшит с кеню кикви слизь кикви кикви сшит скикви кикви сшит скикви сшит скикви сшит скикви сшит скикви сшит скикви У меня все, я забываю этот аккаунт навсегда Из 10 каток Вроде было 4 катки Без читеров Грустная история Вот эта команда, которая была сейчас Это просто позорище какое-то Зная, что у них в команде читер не кикают Хотят выиграть так Ну вот такая вот грустная история Так, ну что ж, я купил новый аккаунт Купил уже Prime ну что ж, посмотрим Что такое Prime И насколько реже здесь попадаются читеры Первая катка Полетели За трэш. Слушайте, здесь прям очевидно Ребятки играют плохо О господи Почему? Почему так? Слушайте, ну пока нет читеров Я скорее всего выйду В какой-то момент Либо попрошу кикнуться, потому что так нечестно Что это такое? Короче, ребят, кихните. Ой, это я даю, вот это я даю, вот этого я тоже был делать. Не, тут нет читеров, опять же нет читеров. Пока мы отправимся проявлять максимально круто, я понимаю, за что я заплатил 15 долларов. Ладно, на самом деле, самое лучшее, что может быть. Ну, против меня играл такой же э, пранкер. Наверное, тоже ютубер. Ну ладно, идем дальше. Это была хорошая катка и, опять же, без читеров. Hello, guys. Кто русский? Ой, я привет. О, oh, привет. Hello, Господи. Nice. Да, но я с подругом говорю же. Фигать будем? Да, играй, пофиг без разницы спасибо за игру Да нормально блин опять мираж я не хочу вот просто правда не хочу но правила игры такие Нет, слушайте, у меня какая-то команда любительская. Они хорошо играют и хорошо стреляют. Что? Что за трэш? Супер. Это прекрасно. Это просто прекрасно. Так, смотрите, против нас сейчас играет uh, тоже команда, вторая подряд. И вот вопрос: я на калибровке, почему я попадаюсь против команд, которые стреляют неплохо? Как новенькому игроку вообще учиться играть? Это же большой вопрос. Well played, guys. Ну, короче, это снова не читеры, это снова хорошая катка, правда. Хорошая игра. Но, судя по тому, как я стреляю сейчас и как я умираю, мне тут не особо комфортно. То есть нужно здесь потеть. Опять же, как новенькие краги справляются? Никак. Так, ладно. С -с, по кайфу, идем next. На, айди, на айди, бля. Ребятки, опять же, обычная катка. Абсолютно обычная катка. Ой, ладно Доиграли все-таки эту катку Опять нет читеров, все очень хорошо, прекрасно Очередная катка И сейчас сыграл два раунда, общаясь по телефону Здесь нет читеров Здесь спокойная, приятная катка Еще одна Неужели будет 100% что за трэш? Ужас Спасибо угу. за игру <с vegetable> Идем next Опять без каток Опять без читеров Короче, очередная катка Очередное Хороший гейминг нет читеров чистое лол черт но ну, опять же стрельба была у каждого игрока в говне пока нет читеров говорит чел 5 в 3 сыграл последняя катка я очень сильно хочу верить что здесь все чисто и прайм будет сто процентов чистый так первый есть ну да они чистые тоже кошмар получается человек который покупает игру за 15 долларов он кайфует Ребят, понятное дело, здесь тоже нет читеров И я могу заявить о том, что на Прайме 100% честных игр Но они не серверы, чуть-чуть повыше Но это не назвать калибровкой Если я был бы новым игроком, меня бы просто обоссывали каждую кадру Какой я могу сделать вывод после этого ролика? Я рад, что я могу его сделать, потому что все это очевидно Но на Прайм это специальное решение от Valve чтобы оградить нормальных игроков от мусора. И у них это получилось. Новики игрок, который заходит в CSGO и будет играть на нон no он не играет в CSGO, это другая игра. Проценты меня удивили, но зато я могу теперь всем советовать покупать прайм. С тобой был я, Эрик Шоков. Не забудь подписаться на канал и поставить лайк под этим роликом. Увидимся в следующем ролике.